Всем привет, вы на канале, как заработать в интернете. Друзья, вас становится все время больше и больше. Вы у меня спрашиваете, куда можно вложить деньги. Вот я вам смело могу порекомендовать компанию Аврора. Здесь я вижу развитие и скама, как мне говорили еще там профессионалы, так сказать, сетевики, что Аврора это скам. Ну да, уже, короче, скам как 4 месяца. С того момента, как мне говорили, что Aurora Scam, ну, она работает. И скама нету никакого. А эти профессионалы, которые мне говорили, что Аврора скам, они же такие проекты качают, вот эти всякие сетевики там разные. Э, цари, короче, интернета, гуру, бля, всего, короче. Не знаю, как их даже назвать. Они уже сколько проектов со Scam'или, а Aurora работает и процветает и развивается и каждую неделю каждый месяц она проводит розыгрыши и неплохие подарки люди выигрывают и новичкам как всегда везет кто еще не ознакомился с компанией аврора советую перейти на мой сайт здесь собрана вся полезная информация веб версия авроры сайт проекта авроры marketplace на android на apple store можно скачать также можно взять себе генератор на тест на 3 дня и, так сказать, посмотреть, как это все работает. Также вот здесь все видео обзоры Есть у меня здесь, как добавить Binance Smart Chain, MetaMask. Есть вот график цены AVR, обмен цены AVR, статья вот про кошельки, ну и так далее. В этом видео я хочу... Вывести свою прибыль, которая у меня здесь вот набежала, у меня здесь два нефтегенератора, 110 и 550, и на балансе вот у меня 44 AVR, я хочу их вывести. Итак, нажимаем вот отправить, отправить авер на торговый баланс, всю сумму отправляем, здесь AVR зачисляется ну, в течение двух минут, ну все быстро здесь работает мне очень нравится данная компания, она развивается притом они еще здесь строят майнинг отопления в Казахстане также, если вы знаете я вот размещал пост у себя в Телеграме в Дубаях, есть этот кафешка там где май, майнинг ну, все за крипту можно купить то же самое и компания Аврора она развивается, здесь все видно, развитие Здесь подключена уже Турция, Индия, Испания, англоязычная аудитория, русскоязычные пользователи, ну здесь очень много разных языков, разных стран, разных людей участвуют. Сами можете вот, перейти в YouTube, вбить вот, auroratoken.com, посмотреть кто снимает видеообзоры. здесь идет развитие и здесь скама я вообще ну, не вижу. Потому что, ну реально, гуру сетевики интернета мне это уже говорили еще 4 месяца назад. Ну, есть на то причины, почему они так говорили. Ну, я вам скажу, здесь скамо нету. И вот мой кабинет. Вот мой кабинет. Сейчас обновим страничку, видимо, 44, да? Сколько здесь прошло? Ну, еще монетки не добавились. Давайте я вам покажу, к примеру, вот вы заходите на PancakeSwap, да, вы сюда хотите добавить монету AVR, но не знаете как. Вот у меня вроде бы она есть, но вот ее нету. Заходим вот на сайт, берем адрес кошелька AVR, вот он, копируем его, вставляем вот сюда. И вот оно находит. Видите, AVR, Импорт. Импорт. Вот, AVR есть. Вот у меня на балансе две монетки AVR. Сейчас я продавать не буду, потому что курс подупал. Сейчас мы выведем. Посмотрим, сколько это на данный момент будет стоить. Итак, еще монеты не пришли. Сейчас заглянем веб-версию. Обновим здесь страничку. Итак, я здесь все вывел по нулям, по нулям. Также не забываем каждый день, ну я сюда захожу каждый день, вот видим уже добавились на баланс, каждый день здесь надо заправлять газ, амортизация, масло и так на все генераторы нужно заправлять. Потому что если вы забудете заправить, у вас генератор станет, и он вам не будет приносить вот эти вот монеты AVR. Итак, здесь обновим страничку, видим 87 AVR, нажимаю здесь виздров, также здесь суточный вывод увеличили с 500 AVR до 1000 AVR. Нажимаем здесь вот 87, кнопочку вывести, платим небольшую комиссию в bnb Я всегда себе на Metamask оставляю немного BNB, чтобы мне было чем оплачивать комиссию. Вот нажимаем здесь подтвердить. Итак, <связывая> все успешно. Сейчас здесь появится зеленая надпись. AVR э -э вам добавятся в течение 24 часов. Это регламент на вывод. Но здесь вывод инстантом Перехожу вот на Pancake Xwap. и вот мы видим, было 2 AVR, стало 89 AVR. Если мы сейчас это все продадим. Это будет 60 долларов я пока продавать ничего не хочу я их пока подержу на кошельке немножко позже я продам вот такая друзья компания кто еще о ней не знает всем советую здесь зарегистрироваться поклацать здесь кнопочки посмотреть как все работает перейти обязательно вот в подвале сайта в чат Здесь вот есть чат и есть телеграм-канал. Подписаться на вот этот вот чат телеграм-канал, позадавать там вопросы, также принять участие в розыгрыше каждую неделю. Любой желающий, кто вот будет в телеграм-чате, сможет принять участие. Там все расписано, все описано, все показано. И каждую неделю там проводятся розыгрыши. Можно выиграть 10 AVR, можно выиграть генератор 55 это все деньги это все бесплатно каждый из вас может это попробовать на этом у меня все всем желаю хорошего дня и всем пока